Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с наступившим уже Новым годом вот. Причастников поздравляю с принятием стрельдоров вот У нас такая необычная служба, ночная Здесь, в этом храме, мы совершаем уже 8 лет подряд вот. Постепенно нас становится больше тех людей, которые желают Прежде чем бокалы поднять, подойти к чашу, причаститься, подготовиться, послушать Божественную литургию по молитве. Это очень хорошая традиция. Этой службы нет в Типиконии, она неуставная. Но ее совершали ранее. Вот. Я ее придумал. Сначала я когда начинал служить, ехал ездил в гости к тому батюшке, его служил, потом только на своем приходе, потом уже сюда он приехал. И здесь первого же года стали служить, такое служения Эта служба объединяет. Если она объединяет, соответственно, она творит любовь. То есть эта служба... У нас происходит в Новый год какие дела, как правило. Кто-то постится, кто-то не постится. Новый год, стол начинаем готовить. Кто-то сокрушается, вот, ну вот, весь мост мой идет не туда, не сюда. И вот начинаем друг на смотреть, как-то не так. Но это нехорошо, не, не на самом деле, когда вот такой праздник, который... Ну, все праздники. согласитесь, у нас не так много праздников, которые действительно... так много вот. и в этот праздник возникает какое-то напряжение а вот такая здоровая как раз она примеряет ну пожалуйста, не хочет человек ну, пусть дома сидит, готовит пока что-то мы подошли, помолились, посистились, и быстренько потом там, здесь за столом друг поздравили и спокойно к нашим столам еще часа ночи нет, а уже э, ну, кто-то, если подальше, подальше отсюда приехал, ну, во втором часу ночи, вы уже будете у себя дома за столом со своими близкими, те, кто, допустим, сюда не поехал, и не будет никакого очага напряжения, все получили то, что хотели. И вот это примирение состоялось. Вы же тоже не всегда в храм ходили, не всю жизнь. У вас же тоже было не всегда так. Поэтому не нужно смотреть на людей, которые сегодня не пошли туда. И сегодня с вами здесь не стоят, что они как будто какие-то плохие или что-то другое. Вот, происходит. Господь ходил, проповедовал среди людей, которые в принципе не понимали то, о чем Он говорит. И тем не менее не относился никому плохо по этому поводу. Вот. Всех вас от души поздравляю. С Новым Успирсным Годом! Вот. Очень хочется, чтобы в этом году у нас потихонечку все наладилось в плане быта, в плане э, каких-то вот таких вот неурядиц, вот, чтобы общество все же не раскалывалось на, на две части сторонников и противников тех введений, которые у э, нас в стране есть. Потому что очень огорчает, когда идет разделение общества. Вот. Очень надеюсь, что в этом году Придем к какому-то вот чему-то такому, чему он всех устроит и более-менее как бы сплотит вместе гражданское общество. Вот. всех вас поздравляю с новым годом, желаю вам телесного здравия, душевного спасения и храни вас Бог. Спасибо, господи, здравствуйте. Походите подвеску кайни, все а прикладывайте.